Здравствуйте, уважаемые коллеги, опытные и начинающие пользователи 1С! Как мы все знаем по нашему жизненному опыту, будущее неотвратимо наступает и наступит обязательно, в чем мы с вами сейчас и убедимся. Пользователи с опытом работы в версии 7.7 при переходе на версии 8.0, 8.1 и 8.2 уже сталкивались с проблемами адаптации к новым реалиям. Иногда при этом набивали шишки, но упорно шли вперед и в конце концов понимали, что новое однозначно лучше старого. Итак, будущее уже наступает в лице новой конфигурации бухгалтерии для Украины редакция 2.0.1. Запускаем программу. Недолго любуемся новой заставочкой с цветочками и смотрим на ягодки. Думаю, многие уже удивились. Некоторые сразу расстроились или даже испугались. Что же 1С опять придумала на нашу голову? А кроме всего прочего хорошего, 1С придумала новый и, поверьте, очень хороший интерфейс под названием «Такси». И в ближайшем будущем собирается применить его буквально во всех своих новых продуктах. С чем связана необходимость такого шага? С каждым днем все больше наших сограждан пользуются для работы мобильными устройствами. Старый привычный интерфейс программ на платформе 1С изобилует мелкими деталями, перегружен большим количеством лишней на данный момент работы информации и на экране мобильного устройства читается с ощутимым трудом. А если учесть, что зачастую информация вводится толстым пальцем, работать в нем с 1С становится невозможным. И уже сегодня продукты 1С выходят в интернет, становятся доступными в сети с помощью так называемого веб-клиента, который не требует установки дополнительного программного обеспечения, так как для доступа к конфигурации теперь можно просто ввести нужный электронный адрес и подключиться через специально настроенный веб-сервер непосредственно к вашей информационной базе. И работать, работать, работать из любого места земного шара. Правда красиво? Так давайте теперь перейдем поближе к этой красоте. Садимся в это такси и поехали. Особенностями нового интерфейса является более контрастная цветовая гамма элементов управления, укрупненные шрифты, увеличенные размеры элементов форм, то есть реквизитов, полей ввода, кнопок и так далее. Увеличены зазоры между элементами. При активизации элементы выделяются цветом. Даже на экранах с низким разрешением появляется возможность комфортной работы пользователей в течение длительного времени. Основным элементом интерфейса является панель разделов, которая располагается по умолчанию вертикально слева. Название большинства разделов соответствует участкам учета. Это, например, банк и касса, покупки или продажи, зарплата и кадры. И так далее. Ряд разделов объединяет ссылки на группы действий с общей функциональностью. Это такие разделы, как главное, «Операции», «Отчеты», «Справочники», «Администрирование». При выборе любого раздела открывается область команд, навигации и действий, из которой можно открывать списки и журналы документов, Справочники, отчеты выполнять действия по настройке учета и использованию программы. верху рабочего стола приложения располагается панель, в которой отражаются все ранее открытые в текущем сеансе формы объектов конфигурации, что позволяет легко переключаться на любую из них для возобновления работы с соответствующим объектом. Придется привыкать к тому, что на экране в большинстве случаев видна только одна активная форма. Но это уже неизбежная издержка стремления разработчиков угодить пользователям мобильных устройств. Конечно, многим из нас придется перестраиваться и привыкать к новым принципам работы с приложением. Зато реально повышается быстродействие и удобство работы с программой при интерактивной работе пользователей. При необходимости управляющие элементы формы пользователь может располагать на экране так, как ему удобно. Настраивается порядок расположения панелей в главном меню «Вид», «Настройка панелей". Можно, например, расположить внизу экрана панель открытых форм. Панель разделов перенести вверх и панель функций текущего раздела переместить в левую часть стола. И получить тоже достаточно удобный вариант управления объектами программы. Теперь при выборе раздела в верхней части формы слева открывается перечень доступных действий соответствующего раздела. В данном случае мы открываем список документов поступления товаров и услуг из раздела покупки. В любой момент можно вернуться к стандартному отображению панели. Для этого через главное меню «Вид» можно вернуться к форме настройки панели и нажать кнопку Стандартная. Программа открывается с начальной страницы, на которой формируются задачи бухгалтера при начале работы с программой, а также целый ряд отчетов, подготовленных для руководителя предприятия. Список отчетов, которые формируются при нажатии на кнопку «Монитор руководителя», можно корректировать при нажатии на кнопку «Настройка». В открывшемся окне настроек путем установки или снятия флажков определяется список отчетов, которые будут показаны в главном окне программы. А при помощи стрелок вверх-вниз определяется порядок отчетов в списке. Для возврата к стандартным настройкам, как и в случае с панелями, следует нажать соответствующую кнопку «Стандартные настройки». В уже знакомом нам с вами главном меню в разделе «Вид» Доступна форма настройки начальной страницы с перечнем наиболее часто используемых в работе пользователя форм, которые можно расположить на начальной странице рабочего стола в произвольном порядке. При необходимости можно выполнить дополнительные настройки расположения выбранных форм на рабочем столе. Давайте перейдем с начальной страницы в один из разделов. Например, в раздел «Склад». В стандартном варианте нового интерфейса элементы навигации и панели действий располагаются автоматически в три колонки по мере их добавления в интерфейс. Настройка панели навигации и панели действий осуществляется в формах настроек, которые транзитом через кнопку настройки открываются при нажатии на ссылки «Настройка навигации» и «Настройка действий» которые, к сожалению, не очень корректно отражаются на нашем экране. Порядок и нюансы выполнения настроек панелей вы изучите самостоятельно при работе с программой, а мы едем на такси дальше. Давайте откроем список документов перемещения товаров. Затем стандартным порядком откроем форму любого документа. Полученная нами форма уже в значительной степени похожа на форму документа в стандартных конфигурациях 1С. Новым для опытных пользователей покажется отсутствие большинства привычных пиктограмм в командной панели формы документа. Дело в том, что в новой версии концептуально поменялся подход к формированию как командной панели, так и формы в целом. Все действия в форме выполняются при помощи разнообразных команд, которые предоставлены платформой или разработчикам при разработке конфигурации. Поэтому интерфейсы всех объектов в приложении называются и по своей сути являются командными интерфейсами. В командной панели каждой формы расположены только самые важные и часто используемые команды в виде кнопок или пиктограмм. Остальные доступные действия можно найти в меню «Еще». Очень важным нововведением механизма управляемых форм является предоставленная обычным пользователям возможность самостоятельного управления некоторыми интерфейсными свойствами, расположением или видимостью элементов форм без вмешательства программиста. Настроить форму под себя можно через меню «Еще» «Изменить форму». Для примера сделаем невидимую кнопку «Печать», «Друг» и поменяем местами реквизит «Вид операции» и «Организация». Кнопка печати находится в командной панели. Снимаем флаг напротив позиции друг и применяем изменения. Затем находим в дереве элементов формы группу шапка правая колонка. И в ней выделяем реквизит организации и кнопкой вверх перемещаем его. При применении изменений убеждаемся, что в форме произошли запланированные нами изменения. Эти изменения при закрытии формы документа запоминаются в базе данных и при следующем открытии документа форма выглядит так, как мы ее настроили. Следует отметить, что заметно изменились и принципы управления списками данных. В формах списков объектов новой конфигурации широко используется режим быстрого отбора элементов по значениям реквизитов, который включается установкой соответствующих флагов возле реквизита. Очень удобно заполнять реквизиты формы методом ввода по строке, последовательно вводя первые символы наименования или кода элемента. Для установки быстрого отбора по текущему значению колонки списка можно воспользоваться контекстным меню, выбрав команду «Найти». Мощный механизм управления списком открывается через меню «Еще настроить список». В форме настройки списка, кроме уже знакомого нам отбора по основным параметрам, можно установить отбор по любому из доступных в форме полей. Например, по полю дат с использованием самых разнообразных критериев отбора, список которых напрямую зависит от типа поля отбора. Естественно, можно использовать сразу несколько полей в произвольной комбинации. Если снять флажок в строке отбора, настройка отбора сохраняется, но не работает. На закладке «Сортировка» можно установить сортировку по одному или нескольким доступным полям в произвольном порядке. Можно красиво оформить список, изменяя либо цвет фона, либо формат данных и многие параметры любых полей списка по определенным вами условиям. Наконец, при необходимости можно сгруппировать данные по одному или сразу нескольким полям. Давайте для примера сгруппируем список документов по реквизиту дата и посмотрим, что у нас получилось. Список теперь представлен в виде своеобразного дерева, ветви которого мы можем просмотреть, нажав на значок плюс слева от даты. Давайте вернемся к исходной настройке списка и поедем дальше. Собственно говоря, мы уже почти приехали к цели нашего путешествия на новом такси. Целью нашего видео не является подробное ознакомление всех желающих с новой редакцией конфигурации «Бухгалтерский учет для Украины». Мы хотели дать вам общее представление о том главном, что нас ожидает при встрече с новеньким такси. Дополнительную информацию о некоторых подробностях, изменениях и новшествах вы можете получить по ссылке, которая указана на экране. С нашей точки зрения, тот факт, что разработчикам удалось внедрить кардинально новые механизмы относительно малой кровью, заслуживает уважения. Переход на новую редакцию будет происходить путем обычного обновления текущего релиза. Правда, текущий релиз не может быть меньше указанного в документации. На данный момент это релиз 1.2.37.1. Основной функционал конфигурации с точки зрения введения бухгалтерского учета и формирования отчетности остался неизменным. Внесены некоторые изменения в структуру банковских документов, кадрового учета и учета заработной платы. Все вычисления теперь будут производиться на сервере, что приведет к экономному использованию ресурсов клиента и особо благоприятно скажется на производительности систем в случае использования клиент-серверного варианта информационной базы. Следует отметить еще один важный аспект использования нового интерфейса. Это возможность автоматической настройки структуры интерфейса для каждого отдельного пользователя, в зависимости от его прав, заложенных при настройке конфигурации. Если пользователь не имеет права на использование какого-либо объекта конфигурации, элементы и команды этого объекта не будут присутствовать в его личном интерфейсе. Мы уверены, что при более близком знакомстве с новой редакцией вы найдете еще очень много хорошего. Кто ищет, тот всегда найдет. А самым любознательным и активным пользователям предлагаем поближе познакомиться с демонстрационной версией новой конфигурации по ссылке, которую вы видите на экране. На этой оптимистической ноте позвольте закончить представление о конфигурации «Бухгалтерский учет для Украины» редакции 2.0.1. Желаем всем удачи в освоении нового продукта. До новых встреч!